Привет, с вами снова Повар от Бога. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. Сегодня форелька по итальянски в белом э, вине. Итак, что нам для этого надо? Вот такая чудесная форелька. Я почистила, и она уже, э, как промокнула. Э, полотенцем 2 помидора вот такой прекрасный парей э, шампиньоны э, приправка прованские травы соль перец и конечно же вино итак начинаем готовить подготовила форму э, и теперь первое что нам надо сделать э, отделить шкурку от помидор. Для этого я э, нагрела воду, делаю такие вот разрезики и опущу в в горячую воду. Теперь э, берем каждую рыбку. Солим и перчим. Итак. Рыбка. Так, сюда соль. В брюшки. И вот так вот натираем солькой и в брюшка мы приправку так в каждое брюшка нам еще надо э, э, положить по кусочку сливочного масла так теперь мы обжарим парей на сливочном масле Чуть-чуть, много не надо обжаривать. Так, Когда чуть-чуть обжарится лучок, мы добавим томаты. Томаты я мелко резать не буду. Если у вас есть баклажан, кабачок, то можно тоже использовать, и будет то очень вкусно. У меня шампиньоны. И я так подумала, что этого будет достаточно. Так, смотрите. И теперь я сюда добавляю томаты. Шампиньоны я обжаривать не буду. Я их помою. Уже помыла. И прямо таким вот образом... кину в рыбу. Так, и теперь я в, выложу вот это все на нашу рыбку. Вот таким вот образом. Теперь мы берем, э, э, так, я еще хотела поперчить это все делаем. перчик дает свой необыкновенный аромат так и теперь мы добавляем вино уйдет где-то пол бутылки так Детям пить вино противопоказано, так что э, я вино использую только в готовке. Так, и сверху мы закрываем фольгой. и отправляем в духовку, на, она у меня включена на 180 градусов, и отправляем ну, минут 20, как по моей духовке, то это минут 20. Понравилось? Подписывайтесь, оставляйте комментарии, желательно присылайте свои рецепты. Жду от вас лайков. Наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша, поворот Бога.